Отстрел. Серый, меня только пусти. Это <смех> да идет такого расстрела. <смех> Еще. Ой, мое, и сухо мне всадил. Я уже загорелся. Маша, Ребята, и... 10 секунд, десять секунд а -а -а. оттаюсь. Чего-то Блядь, блядь. Да да Иваныч, читер. Да, да. Хорошая <сорщит> <сорщит> память просто. Я вам сказал. Я в прошлый раз солят в землю вылезался. И со третьего, кто видит? Задницы из -за сухо-тарине. Где из сухо творят, блядь? Полжизнь из меня снесла. <с <с я как раз отходил и нижний лист вверх, блять, она туда мне прям закинула не, Переходит туда Прога Какой не пробил, блин Так, давайте здесь заедем, ребята, отсюда. Да, там две на этом горе стоят, а остальные все ушли Левый левую Хотя тройка возвращается у них. Повоюем. Бориску бы забрать. Щипин да воин. Я нахуй испугал меня. Да не Пять эти от головы там стоят два, да? Херово. Кто-то у них на горке. Да я их а Много на горке. А да, с горы, горы кто-то кидает. Вот эти вот не дадут нам заехать. Нам надо. Я КД сейчас, сейчас, сейчас Да как не про. Блять, рикошет, а? А да, да, он как за голова этот ПВХ, бля. Я его на следую, а Ромка добил Так, осторожно, вот здесь много техники, наверное. В углу еще Виктория это есть. А Осторожнее, пара. Из три шотки. Не вижу, его за камнем Бля, давай. Вы... Беги, ёлку Беги ему, то есть Беги, М -м. дорогая, беги ВК сейчас заберу Сука, бля, я пожалел расходку, а? На кого? Да я пожалел, блядь, Римку Можно фугасом Исаак, то если только краешек дальше. Просто надо убрать его. Подсветить чуть-чуть, я его заберу. Вот, блядь, а. Всё, отлично, поджимаем, поджимаем, поджимаем со Вы там, бурасики, не лезьте. Вы там осторожны. Ага, пусть стоят сзади и не стреляют. Пусть, пусть, они хавутят. Я и говорю про это. Я про это и говорю. От нее им и сухо, блять, отомстить бы ей. Я в свете. Вот сука Отомстила, блядь. Кто-нибудь, Кто парни, наверх залезьте сюда, косухи, вам там ничего не грозит. Угу. Не грозит. Ага. Я Марина, я имею в виду, от тебя Но никто я больше понял. не видит, кроме нее. Она на тебя смотрит. Я в курсе. Он с другой стороны объем. С другой. Ну вот, вокруг. Казак, блин. пороге. Это я тебя подставил, сказал, что никто не видит. Надо и суху забирать с другой стороны. Пока ребята тех поджали. Она уехала. Она переехала. Она внизу уехал. Вверх, вверх, вверх, вверх. Там Иваныч контролит. Блех, на таран давай. Давай, добирай. Доберет сейчас. Red